Всем привет, друзья! Мы начинаем лайв-стриминг, точнее я начинаю лайвстриминг. стриминг Давайте подождем несколько минут, пока все соберутся. Если вы смотрите в записи, то вам надо будет подождать несколько минут, пока люди соберутся. Привет, Слава! Спасибо! Ждем еще несколько минут, а может быть секунд. Привет, Слава! Так, пять человек. Еще два и начинаем. Еще один. Окей, все, супер, начинаю. А, ребята, спасибо большое за то, что. А... Спасибо, слава. Да, задавайте вопросы, пишите комментарии, я буду, я на них отвечу в конце этого видео. Сегодня я хочу поговорить о соцсетях. Ну, я вчера об этом писал. Вы, наверное, вы, наверное, видели мое сообщение. В общем, что я хочу обсудить? Вот, я как всегда подготовил тут себе план и буду подглядывать. Итак, первое, что я хочу, значит, что я хочу обратить внимание, это то, что соцсети это уже средство коммуникации. Второе. О чем я хочу поговорить, это то, что наемный сотрудник, просто вот фрилансер, не может решить всех вопросов для э, бизнеса в соцсетях. Вот, э, я хочу обратить внимание, что фото это 70% успеха в инстаграме. Э, я хочу поговорить о стиле clean and simple. И я хочу сказать, что не надо ждать идеала. Вот, об этом всем подробнее я сейчас буду рассказывать свои свои мысли. Что я хочу вас попросить, это... Первое, напишите мне привет, напишите откуда вы смотрите Я хочу знать кто, кто, вы, кто вы, кто смотрит меня Первое, И конечно же это мне поможет, потому что таким образом ваши друзья увидят тоже это видео И возможно для них это будет полезно Я вот сейчас вот с телефона Алины оставлю ссылки на свой Facebook, если вы посчитаете нужным и интересным это можете подписаться на меня каждый день я публикую что-то интересное из э, мира бизнеса социального маркетинга маркетинга вот всякого такого разного интересного если вы предприниматель то вам точно это будет полезно потому что э, потому что я сейчас вот расскажу почему вот, э, вот, алина написала на самом деле это я вот написал И оставляйте вопросы. В конце видео я пройдусь по всем вопросам и отвечу. Если я отвечу в видео, значит, напишу в комментариях Итак, первое. Соцсети ⁇ это средство коммуникации. На самом деле, вот сейчас соцсети ⁇ это действительно средство коммуникации, как телефон, как вот face-to-face -face встреча, когда вот за чашкой кофе или раньше в парках встречались люди. Вот, смотрите, те ребята, которые родились после 1985 года, ну, может быть, в России, в Украине, там после 1988 или 90 года, им намного проще сейчас общаться в соцсетях, чем там проводить там встречи с друзьями, скажем так. Вот, вы сами, знаете, если вы вы в этом возрасте, вы сами знаете, насколько удобнее написать в WhatsApp'е, там, привет-привет, обсудить все вопросы, чем брать кому-то звонить или там, не дай Боже, вообще встречаться с кем-то, с кем-то что-то обсуждать. Вот, если вы не в этом возрасте, вы чуть-чуть старше, спросите у своего младшего брата или там у сына, у дочки, ну, они вам расскажут, что ну, это бессмысленно просто тратить столько времени, там, ехать куда-то, с кем-то встречаться. Если можно в WhatsApp, все, или в мессенджере, или в, в инстаграме, все это обсудить. Вот, и быстро, и удобно, и со всеми сразу же. Вот. А многие говорят, мол, в наше время такого не было, и куда катится этот мир. Всем пофиг вообще, что вы там вот это думаете. Потому что мир туда идет люди так уже общаются и если вы предприниматель вам надо или учиться так общаться или ну, вы вам будет очень сложно вот. многие говорят типа вот мой бизнес и так работал а, и без соцсетей всяких вот этих детских прибауток и всего такого а, согласен это абсолютно правильно я сам знаю что есть бизнеса которые абсолютно успешны без каких-то там соцсетей с другой стороны я всегда провожу параллель с телефонами компьютерами там мобильными телефонами ну вот э, ну вот 95 год вот я уже плюс-минус взрослый 10 лет а я помню когда не было компьютера все работали и все было отлично скажите сейчас что у вас нет имейла потому что вы типа у вас и так бизнес работает без компьютера ну то есть это нереально или или телефоны мобильные ну вот сейчас э, Классный пример у меня, я помню, когда папе выдали первый мобильный телефон там на работе, он бросил его в сейф, закрыл и сказал, я этим не буду пользоваться, потому что все и так работало и раньше, поэтому ну, зачем что-то делать и что-то менять? На самом деле, ну сейчас он, у него смартфон, там iPhone, он там постоянно пишет, вайбер высылает, фотки высылает, но мы все время на связи, то есть это абсолютно другой уже уровень коммуникации. То же самое, то же самое произойдет и с соцсетями. То есть, если вы сейчас ими не пользуетесь, окей, напишите мне Рома, мне это не надо, я запишу ваши, ваши, ваши контакты, я через два года вам напишу, спрошу, как у вас жизнь. Вот, обещаю я это сделаю. А, я подклядываю, поэтому.. А, Смотрите, вот что, все что я здесь буду рассказывать и то, что я в принципе рассказываю пишу в соцсетях, это все основано на, скажем, боевом опыте. То, что мы делаем, то что я делаю, то что я делаю в Фейсбуке, в Ютубе, то что я делаю в Инстаграме, то что мы делаем для наших клиентов, например, в Инстаграме и в Фейсбуке. Все это абсолютно основано вот на реальных вещах. И на том, что мы попробовали, что-то получается, что-то не получается. И те моменты, которые я ощущаю, когда общаюсь с клиентами. Ну, вот какие-то сложности, какие-то там страхи, э, может быть, недопонимания, вот, Вот это все я пытаюсь передать для того, чтобы рассказать и убедить в том, что ну, это не страшно и это нужно. Многие считают, вот предприниматели, которые посмотрели, там, допустим, меня или там, посмотрели кого-то другого, почитали э, какие-то статьи, посмотрели YouTube, в общем, и они поняли, да, надо развиваться в соцсетях, надо, чтобы был аккаунт в Instagram, надо ввести... Э, надо вести фейсбук страничку, вот, потому что вот, это коммуникация, это миллениалс, как их называют, вот таких ребят, которые после 80-го какого-то года родились. Вот, надо для них развивать вот эти средства коммуникации. Они пишут, сммщик сейчас модное слово, пишут в LX, сммщик, находят чувака, который живет там в каком-то районном центре или там в областном центре. Платят ему 100 евро и говорят, короче, занимайся нашими там соцсетями все будет у нас отлично. Это вообще так не работает, потому что, э, ну то есть, это может очень сильно помочь. Но вот просто вот нанять какого-то чувака, там Сережа знает, у него есть Инстаграм, целыми днями сидит там. На, короче, Сережа, будешь заниматься нашим бизнесом вот в Инстаграме. Так не будет работать. Вот э, развитие соцсетей и бизнеса в соцсетях требует непосредственно участие предпринимателя именно в этом процессе то есть вы должны быть сами заинтересованы в том чтобы ваш бизнес развивался там вы должны принимать участие вы, вы должны рассказывать истории вы должны показывать себя вот. просто вот если если наемный сотрудник будет постить ваши фотографии, например, там, най най наймут э, фотографа, фотограф сделает фотосессию, например, для ресторана, вот, делают фотосессию блюд и начинают постить. Каждый день выходит новое блюдо, вкусный борщ, вкусные вареники. Ну, все супер, но вот в этом аккаунте нет души, вот, нет э, человеческого фактора, поэтому подписчики не будут, ну, как бы так реагировать и привязываться к вам, потому что оно не живое. Понятно, что вы наняли чувака, который сидит просто тупо за, там, условно, 2 доллара или 5 долларов в день, постит какие-то вещи, ну, и пишет стандартные фразы из серии «Какой вкусный борщ у нас сегодня на обед?». Вот, это так не работает, поэтому я вот, когда говорю с клиентами, я всегда их убеждаю в том, что надо добавлять, вот, человечности в аккаунт. Нужно рассказывать о себе. Если вы сам предприниматель, вот, Солопренерт есть такое понятие, когда вы вот сам предприниматель, сам делаю, сам продаю, сам ищу, сам, в общем, все-все-все-сам, то нужно рассказывать немного о себе. Сейчас очень-очень круто развивается сфера, например, handmade, когда ты делаешь что-то руками, продаешь на яйце, например. То есть ты сам сделал, сам как бы выставил, сам продал продал сам в общем и ревью попросил сам Инстаграм ведешь и все такое многие достигают уже такого уровня когда им нужна помощь мы можем в этом помочь ну то есть мы включаемся например и мы начинаем что-то делать делать системную работу например постить каждый день отвечать на там типичные вопросы там мы ведем работу с блогерами для того чтобы договариваться о, о сотрудничестве вот но Недостаточно просто нафотографировать своих вещей и вот дать, э, дать этот фотошут э, наемному сотруднику, чтобы он каждый день выкладывал фотографии. Недостаточно. Нужно непосредственное участие, нужны фотографии вас, предпринимателя, потому что э, люди хотят видеть человека, с кем они будут работать, у кого они покупают. Вы должны... Это, знаете, как, э, это как на свидании. Вот нельзя вот отправить соседа типа серёжа на те 20 гривен или там 20 долларов иди короче там поухаживай за, за девушкой а я потом подключусь в самый нужный вот момент ну так же не будет работать поэтому по сути соцсети это как вот можно можно сравнить как вот построение отношений в семье с парнем с девушкой с партнером ну в общем вот это реально реальные люди которым которые реально думают, которые, которые не просто тупо ставят лайки, думают там, ой, это все типа боты какие-то ставят лайки. Нет, это вообще не так. То есть, смотрите, мы сейчас развиваем аккаунт в Portugal, а, ну там пост набирает, допустим, 300-400 лайков. Люди, люди пишут комментарии. Вот реальный случай, вот вчера в 10 часов вечера мне пишет, один мужчина или парень, я не знаю, в общем, приходит месседж-реквест, ну, то есть запрос в Инстаграм, в сообщение. Пишет парень, здравствуйте, Роман, вот смотрю, вы активный парень, и э, я буду один день или полдня в Лиссабоне, вот хочу завтра самого утра поехать на каба де -Рока. Вот просто, вот можете меня провести туда-сюда, я заплачу. А я пообещал, вот, чтобы сделаю этот вебинар, и говорю, я не могу, но я сейчас постараюсь вам найти... Э, найти человека который вас отвезет просто покатает ну это стоит я сказал это стоит где то 70 100 евро то есть ну немного с одной стороны с другой стороны достаточно много то есть если бы я не пообещал вам быть сегодня здесь в 10 утра я бы его повез на кабо дорока посмотрел бы на океан и в общем то заработал бы 70 евро вот вот реальные люди то есть это не боты как сделать так чтобы реальный человек посмотрел на аккаунт поверил в то что вы нормальный парень или нормальный предприниматель или классная девушка вот которому можно доверить там свои деньги и себя в принципе вот только своим личным участием то есть вы должны присутствовать в соцсетях если вы предприниматель начните делать фотографии себя начните рассказывать о себе начните рассказывать что вам интересно ну не надо там рассказывать, условно, с кем вы спите и где вы, вы деньги храните. Но ну, вот рассказать о том, какую книгу вы читаете, ваше мнение относительно ну, каких-то вещей э, в мире, это очень поможет построить доверительные отношения. То есть будет понятно, что вы не, не наняли просто какого-то человека, который тупо делает свою работу, ему вообще пофиг ваш бизнес, Ваши подписчики и все остальное, лишь бы вы платили деньги. Вот. Должно чувствоваться, что вы хотите вот, действительно поделиться э, с аудиторией вашим мнением. А, ну, многие, конечно же, многие боятся раскрывать о себе информацию. Не привыкли фотографироваться. Ну, то есть, я сам этого не делал. То есть я не делал. Нам сказали, что это неприлично, типа делать какие-то селфи, там смеются. Ну, это полная фигня. Попросите кого-то сделать классную фотографию. Вы продаете себя. То есть есть два варианта. если вы будете себя фотографировать, или у вас не будет клиентов, и вы не сможете продавать. И не сможете строить отношения. Ну вот, я сам этого не делал. Посмотрите там мою ленту в 2013-2014 году. Этого вообще не было. Ну вот как-то оно закрутилось, и сейчас, например, вот классный пример. В субботу вот у меня назначено три встречи. Три человека мне написало, ну если считать завтра, то четыре вообще человека, новых вообще, которых я не знаю, мне написали, сказали, мы приехали в Лиссабон, хотим с тобой встретиться, если можешь, вот, удели нам там полчаса, час времени. И я с ними всеми встречусь, потому что, ну потому что это может а, принести, ну, результат которого ты не ожидаешь то есть это может быть и бизнес это может быть какой-то нужный важный контакт это это может быть просто помощь которую вот люди будут считать что я хороший парень и мне скажем это зачтется вот. это супер что касается вообще фотографий, смотрите что мы ну, когда мы сталкиваемся, когда мы с клиентами работаем, мы сталкиваемся с тем, что многие не знают вот, или думают, что сделать качественные фотографии, для этого нужно нанимать профессионального фотографа. Это вообще не так. То есть сейчас телефоны, вот iPhone, iPhone 5, iPhone 6, там, любой телефон, который дороже 100 евро, делает хорошие, нормальные фотографии. Просто нужно знать некоторые техники, которые помогут это которые помогут сделать фотографию более качественной. Для этого просто надо уделить там, час, два часа, три часа времени своей жизни. То есть, не смотреть, условно, телевизор или сериал, а просто вот написать э, фотография для чайника или как делать фотографии, вот, и прочитать первые три статьи, о, первые пять-десять статей в гугле. Все. На это уйдет 10 минут. Выберите топ-5 рекомендаций, например, э, из серии «Дневного света». Вот. Ну, должен быть дневной свет не надо фотографировать при лампочках а, где как должны размещаться акценты на фотографии ну вот какие-то простые э, моменты которые которые вот помогут улучшить фотографии ну ну на миллион процентов то есть в сети там 70-80 процентов такого говна что в принципе вот этих топ-5 рекомендаций помогут вам быть лучше 80 процентов ваших там, условных конкурентов, для этого нужно просто уделить 2 часа времени, поверьте мне, если вы это сделаете и у вас есть телефон за 100 евро и больше, у вас будут супер крутые фотографии. Еще очень важный момент, на который многие, те кто начинают работу в соцсетях не обращают внимания, смотрите, соцсети и в принципе вот мир сейчас перегружен информацией, ее столько, что просто вот люди не успевают ее потреблять Когда ты открываешь ленту новостей, там просто столько мусора, что ну, теряется важная информация Поэтому, когда вы строите свою соцсети, и делаете фотографии и пишете о чем-то Постарайтесь фокусироваться на самых-самых важных моментах Вот скажем последние два-три года набирают все больше популярности вот такой стиль clean and simple ну то есть просто и чисто где где выделяется только супер супер важные моменты и все вот помните были коллажи такие когда вот фотографии там несколько 35 фотографий там одна на другую накладывается еще что то вот этого уже нет почему потому что представьте вот как выглядит фотография в инстаграме она она вот вот такая вот вот а если там четыре фотографии или там 8 фото фотограф... ну представляете сколько насколько они мелкие там эти элементы вот и если ваш подписчик например он, он вас любит читает и все такое Uh, он, он листает ленту, видит ваш пост, и ему интересно, что вы написали, он останавливается, смотрит. И для того, чтобы понять, о чем вы вообще там хотите сказать, ему надо напрячь глаза, ему надо uh, там, потратить больше времени, может быть увеличить, зазумить, еще что-то. Ну, не напрягайте подписчиков, то есть люди, доносите информацию максимально просто. Вот сделайте акцент на одном, бум, все, чтобы он листал, увидел и у него в памяти это отложилось. Не надо делать 5 фотографий, не надо делать 10 фотографий, не надо писать вот такой текст, потому что люди не читают это. Старайтесь придерживаться вот стиля clean and simple. Белый там, и вот самый основной продукт в центре. Все. Вот. Посмотрите на, на ленты ключевых э, там, блогеров в Инстаграме. Все очень-очень просто. Этому можно абсолютно легко научиться, потратив 2-3 часа. Наверное. <з dicen> ну, то есть, ну, точно будет. Точно войдете в топ 20% тех, которые выкладывают что-то в Инстаграме. Э -э -э смотрите, э -э что с чем мы еще сталкиваемся, что многие э те, кто начинают вести Инстаграм или фейсбук они пытаются довести вот с самого начала все до идеала. То есть, вот давайте так перепишем, давайте вот так вот выложим да а давайте вот э, там еще что-то а надо подумать, посоветоваться. В общем, не старайтесь вот довести до идеала то, что вот, ну, то, что надо уже делать. Скажем, э, положительный эффект от того, что вы уже начнете делать, и уже начнете делать там, и ошибки, и то, что вас будут критиковать, намного больше, чем негативный эффект от того, что вы не начинаете и сейчас уже. Понимаете? То есть... Условно, достичь идеала вы сможете, например, через год. Но за этот год вы сможете сформировать базу потенциальных клиентов из 10 тысяч человек, которые посмотрят на ваши ошибки, простят их вам, потому что вы честно скажете, что вы начинаете только свою работу. Вот. Они будут ну, вас читать, за это время они к вам привыкнут и вызовут абсолютное доверие. А, точнее, вы вызовете у них абсолютное доверие. Классный пример, знаете, а мой, например, Посмотрите мой YouTube, зайдите на видео 2015 года. Ну, это просто ужас. Я не хочу сказать, что я супер крутой там сейчас, но это сто пятьсот тысяч шагов вперед. Я сам это ощущаю, это касается всех моментов. И качество видео, и качества моей презентации, и там формирования мысли, и голоса, и всего другого. Но знаете, за это время, сколько я сформировал друзей, знакомых, контактов и всего другого. А если бы я этого не было. А знаете, сколько не сделали этого? Сколько реально людей хотели это сделать и не сделали? Потому что вот они пытались там купить дорогую камеру, потому что они там пытались купить дорогой микрофон, там писали какие-то сценарии, еще что-то. Просто вот старались делать вот я соберу на камеру вот я соберу на микрофон вот я найму какого-то там сережу чтобы он писал мне там сценарий интересный и начну сразу же youtube сразу вот буду качественные видео выдавать потому что это это все мусор и мусор я делать не буду это полная фигня начинайте делать сейчас делайте ошибки постоянно учитесь ну Подписывайтесь на меня, подписывайтесь на других ребят, которые рассказывают о работе в YouTube, Фейсбуке, в Инстаграме. В Смотрите, что, например, я делаю. Я, я не, не уверен, что я делаю все на процентов правильно. Я уверен, что я делаю на 50% правильно. Но я не знаю, какие 50 из 100% правильно и какие неправильно. Но вот я уверен, что э, там, мой результат сегодня и мой результат год назад э, абсолютно разный результат. Поэтому если вы будете это делать, у вас тоже будет другой результат. На сегодня все, ребята. Если это видео было полезным, поделитесь с друзьями, поставьте лайк. В общем, все как обычно говорят блогеры в этих ютубах и фейсбуках. Спасибо, пока.